Всем привет, друзья! Вы на канале Мейзер. В этом новостном выпуске речь пойдет исключительно о компании AMD. Поверьте, рассказать есть что. Заранее подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну а я начинаю. Компания AMD решила оптимизировать свою систему наименования процессоров Ryzen, чтобы названия моделей были более понятными и несли больше информации пользователям. На первый взгляд ничего не изменится, к примеру, нас ждет модель Ryzen 57640 7640U и ничего нового или необычного в названии нет, однако буквально каждая цифра будет иметь смысл. Как можно видеть на изображении, первая цифра будет обозначать год, то есть модели 23 года будут относиться к линейке Ryzen 7 серии, в 2024 году выйдут Ryzen 8 серии, а в 2025 году нас ждут Ryzen 9000. Хотя конкретно в этом случае может снова образоваться путаница, от которой AMD только успела уйти, однако CPU одного поколения на одной архитектуре относились к разным линейкам. Вторая цифра будет обозначать класс, в частности за моделями Athlon будут закреплены цифры 1 и 2, Ryzen 3 будут обозначаться цифрами 3 и 4 и так далее. Третья цифра будет обозначать архитектуру, то есть все модели на основе архитектуры Zen 5 в 2024 году будут обозначаться как Ryzen 8X5X. Последняя цифра, там будет 0, либо 5, будет обозначать позиционирование. Что касается буквы в конце, тут ничего нового AMD придумывать не стало. Графика AMD Ryzen 7 серии на двух блоках CU RDNA 2 пытается догнать Vega 8 в Geekbench OpenCL. Ранее можно было предположить, что интегрированная графика новых процессоров будет работать на уровне Vega 3. Компания AMD решила оснастить все процессоры AMD Ryzen 7 серии интегрированной графикой на базе архитектуры RDNA 2. Графическое ядро встроено в кристалл IOD и предлагает конфигурацию с парой вычислительных блоков Compute Unit и частотой до 2200 МГц. Графика рассчитана на выполнение базовых задач, а не на игры, хотя для старых и простых игр ее производительности должно хватить. Если говорить о вычислительной производительности на операциях FP32, которую часто используют при сравнении видеокарт, то решение предлагает до 0,563 терафлопс, что больше чем у Vega 3 и даже портативной игровой консоли Nintendo Switch, производительность которой оценивается в 500 терафлопс. Теперь производительность iGPU новых процессоров AMD можно оценить в бенчмарке Geekbench OpenCL, и результат показывает, что графика даже производительнее, чем предполагалось ранее. В тесте участвовала платформа с процессором AMD Ryzen 9 7950X и 64 ГБ на оперативной памяти DDR5-6000. Вероятно, использовалась конфигурация с четырьмя модулями DMM, а это означает, что скорость работы модуля могла быть снижена. Такой сценарий негативно скажется на оценке iGPU. Сами результаты составили от 7808 до 8210 баллов, и это уже позволяет сравнивать iGPU в новых процессорах с Vega 6, которая оснащается шестью вычислительными блоками CU и позволяет играть уже в более современные и технологически тяжелые игры. Средняя оценка этого решения около 7000 баллов. Еще более производительная Vega 8 в среднем набирает от 8700 до 11800 баллов. Скорее всего, позиционирование в играх будет другим, но результат тестирования намекает, что iGPU в AMD Ryzen 7 серии будет производительнее Vega 3. Снижение стоимости процессоров текущего поколения в преддверии выхода модели нового поколения – обычная практика. И сейчас к ней вновь прибегла AMD. На прошлой неделе компания официально представила Ryzen 7 серии, а уже сейчас, как пишет источник, ритейлеры США, Микроцентр и Amazon снизили стоимость на процессоры текущей линейки. Так, 16-ядерный Ryzen 95950 x за который на старте продаж просили 800 долларов, можно купить за 500 долларов. 12-ядерный Ryzen 9 20 x подешевел до 350 долларов. И всего на 30 долларов больше просят за Ryzen 7 58 20X3D с большим кэшем. Наконец, восьмиядерный Ryzen 7 58 20X подешевел до 240 долларов, а хитовый шестиядерный Ryzen 5 56 20X можно приобрести за 180 долларов. Сам источник полагает, что после старта продаж Ryzen 7 серии 27 сентября нынешние Ryzen 5 серии могут подешеветь еще больше. Цены на память DDR5 начального уровня быстро упадут в этом году в пользу Intel и AMD. В июле контрактные цены снизились на 20%. Недавний отчет DigiTimes Asia показывает, что цены на память DDR5, как ожидается, упадут во второй половине 2022 года и до 2023 года, что определенно должно помочь сборщикам ПК, AMD и Intel. В июле контрактные цены снизились на 20%, в то время как поставщики чипов отказались от модуля DDR5 более низкого уровня. Потребительские цены на DDR5, особенно у дистрибьютеров, упали намного ниже предполагаемых производителям розничных цен. Согласно отчету, цены на следующий год должны быть комфортными, что позволит немедленно перейти на модули памяти DDR5. Ожидается, что память DDR5 будет близка по цене к предыдущим модулям памяти DDR4, что позволит большему количеству пользователей перейти на более новую технологию. Серия AMD Ryzen 7 серии выведет DDR5 в центр внимания, поскольку их системы совместимы только с более новыми модулями памяти. Этот акцент на новом поколении позволит DDR5 занять лидирующую позицию в большинстве систем в течение следующих нескольких лет. Компания работает с несколькими производителями памяти DDR5, чтобы предложить комплекты EXPO, которые обеспечат наилучшие впечатления от будущей платформы AM5. Также снижение цен не только сохранит конкурентоспособность AMD на рынке, но и принесет пользу Intel. Intel ожидает рост продаж процессоров Older Lake и Raptor Lake, ориентированных на DDR4, а также совместимость и поддержка DDR5 на процессорах Core текущего и следующего поколения. Intel намного отстала от полного внедрения из-за цен на модули DDR5 до этого полугодия. Для Intel стандарт памяти позволит значительно увеличить пропускную способность благодаря изначально поддерживаемой скорости до 5600 Мбит в секунду по сравнению с родной скоростью передачи данных AMD 5200 Мбит в секунду. Это были все интересные новости касательно компании AMD. Напомню, что поддержать данное видео вы можете лайком и комментарием. А чтобы поддержать сам канал, просто подпишитесь на него и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Вы были на канале Мейзер, увидимся в следующих видео.